Как говорил поэт, коль выпала в империи родиться, то лучше жить в провинцию моря. Тут я и живу. А к нам приехал Александр Санаров. И в чатах у меня там много э, ребят, которые задают вопрос чем отличается правка э, от осте... то есть кастоправ от э, остеопата. Чем отличается правка от массажа? Вот сейчас мы его и зададим автору Масса... э, правки с чем отличается правка от массажа? Правка, вот, э, институт костоправства всегда был изначальным. Потом пошло разделение на остеопатию, кинезиологию и так далее, так далее, так далее. То есть правка пред, э, предполагает исцеление всего человека. А, наше тело, оно таково, что мы от э, кончика мизинцев до бровей одно целое, так скажем, в скафандр. И масса, массаж в основном иногда, так скажем, медицинские, особенно предлагают ошибочно-сегментарный. Допустим, область шеи, воротниковые там зоны, зоны рук, все по отдельности. Но представьте себе, я вот здесь вот-вот защемил, и мне начнут там, скажем, массировать ноги. Или наоборот, я споткнулся, у меня повредились фасции, и... Пути на ногах, на ступнях, это повлечет у меня сдвиг бровей. Что толку мне массировать брови и шею, если у меня сдвинуты стопы? Поэтому, когда человек ложится на стол, его надо рассматривать целиком, устранять вообще абсолютно все дисфункции. То есть правка этим отличается. Разбираются мышцы, разбираются на, так скажем, на волокна связки надкосница, межкостные ткани, мембраны. То есть у нас 14 мембран диафрагм основных тела, с ними идет работа, потому что она незаметная, но без их выравнивания тело человека будет продолжать деформированным. Когда мышцы, связки, диафрагмы приходят в норму, только тогда на место встают позвонки. Убираются межпозвоночные блоки в мышцах. Зачастую этот спазм, ну вот блок между позвонков, приводит к защемлению каким образом? Вот позвонок идет с давления межпозвоночного диска, пульпозное ядро уменьшается или смещается вправо-влево, что протрузией называется. Если это смещение с деформацией круга, вот этого фиброзного кольца, это называется грыжа. Вот, поэтому э, работа идет э, через мышцы, через связки с э, более глубокими уже костными структурами. Многие, так скажем, ошибочно полагают, что пяточная шпора или там деформация пальцев это отложение солей. Это не совсем так. Это перенатяжение подошвенного паневроза. Идет, ну вот, если так вот коротко сказать, сухожилие вот так вот вытягивает ткань. А здесь образуется уплотнение, потому что организм не терпит пустоты, он начинает заполнять твердыми фиброзными структурами, нефункциональными. Образуется шпора, это нет смысла раздалбливать, ударно-волновой терапии все. Нужно убрать напряжение в этом месте. Как это делается, ну, немногие знают. То есть и моя задача, в общем-то, осмотреть всего человека, найти проблемные зоны и именно выправить ему все. Как правило, хватает одного раза, потому что многие, ну так скажем, ходят на массаж по 10 раз и спрашивают, а сколько раз мне прийти надо? Я говорю, один раз. Если ты хорошо, так скажем, потом будешь выполнять все рекомендации по самостоятельной работе. Опять же, вот я встречный вопрос задаю. Если машина у вас хорошая, если бензин хороший, если аккумулятор хороший, сколько раз вы делаете ключом зажигания поворотом? Как правило, это один раз, да? Чиркнул и пошел. Сколько раз нужно машину выталкивать из ямки? Подтолкнул, она поехала. Нет смысла толкать ее до самого финиша. Поэтому это вот и называется костоправство и исцеление. Многих костоправство ассоциируется с ужасными роликами, где мужики там с какими-то молотками, дубинами бьют по позвонку или там локтями лупят кулаками и так далее. Это немножко не то. Это мягкие техники. Иногда бывает больно из-за спутанных мышц и связок. Кто-нибудь замечал феномен наушников? Вот вы наушники положили в карман, через какое-то время вынимаете, они в такие узлы завязаны, то есть как это возможно? У нас точно так же после сна, после каких-то физических нагрузок идет перепутывание фасций так называемые возникают цилиндрические дисторсии фолдинг дисторсии тектонические ну и так далее то есть не будем там специальными терминами грузить но это как бы хорошо изучено и есть хорошие способы избавления от всех этих бед поэтому скажем эта процедура она не дешевая но она одноразовая то есть когда человек там за 10 евро приходит 10 раз, это получается 100 евро. Здесь за 80 евро вы получаете вправку Атланта всех позвонков, разбор и сбор фасций, постановку на место всех сухожилий связок и так далее. Но кто был, они знают, чувствовали на себе и, в общем-то, могут с вами поделиться, рассказать и так далее. Ну, это вот коротко вот так. Спасибо. Hello.